Всем привет! С вами Алека Гудвин И мы проходим сейчас специальный мануальный массаж, который сразу с воздействием на кости и связки. До да, этого мы делали локтевые техники, когда раздвигали да, грудно-поясничную область, э, грудную область, реберно поперечные сочинения. вот эти вот. Да. Э, это был сет номер 5. Вот он достиг его, разложен по элементам. И у нас правило такое, где мы закончили, вот мы продавили, да, закончили здесь. Там мы продолжаем следующую зону, переходим к плече-лопаточной зоне. Эта рука начинает трапеться тянуть вверх, а эта догоняет ее. И растираем теперь трапецию уже более жестко кулаком. Вот по всей ее длине. Раз, два, три, примерно у нас получилась зона приложения усилий. Шестеренками растерли лопатку. Все вот это все наши методы, да, которые мы делали уже. Еще раз приподняли ее, потрясли, и пока одна рука поднимает и массирует плечо, вторая кладет руку на спину, и мы ныряем вот сюда. Дело в том, что если лопатка не поднимается у человека, да, прижата к столу, это значит, что у него укорочена малая грудная мышца и передняя дельта. Передняя дельта вот тут крепится, да? а малая грудная вот тут крепится. Вот она вот так вот идет. Вот она до руки идет. Вот поэтому мы их особенно уделяем внимание проработаем здесь и как правило человек жалуется что больно ему вот этих места больно спрашиваем больно не больно вот место крепления Теперь нормально да место крепления этих мышц вокруг кримиального отростка отрабатываем и малогрудную грудной вот растягиваем на вытяжение помассировали ее видите как получается человек лежит на спине а мы массируем ее спереди практически да Далее, вот эта рука у нас ложится на крестец по диагонали, да, и практически у нас половина корпуса отдыхает. Вот мы просто этим корпусом отдыхаем, работаем одной рукой. А эта рука управляет локтем. Надо нам поднять его, да, вот растерли дополнительно переднюю дельту, да, верхнюю дельту и верхнюю трапецию. Растер. Надо нам открыть лопатку. Мы ближе подвигаем локоть к корпусу да, и опускаем вниз. Вот видите, лопатка задвинулась. Растерли под лопаткой. Быстро уже локально растираем трапециевидную мышцу. Она вот идет отсюда и вот отсюда. Да, то есть под, всем, под всеми углами мы ее растерли, размяли запястье. И сразу переходим к локтям. Также делаем циферблат часов ручных дополнительно упирая все время на попередичную вот, эти вот э, грядку такую да отодвигаем лопатку и видите управляю вот я подхожу к лопатке чтобы она больше открылась и вот лопат вниз раз видите двигается лопатка отодвигаем ее стараемся достать до подлопаточной мышцы вот туда прямо да потом вот когда доходим до трапеции мы ее тоже на растяжение взяли, растянули, промяли. Сократили, растянули, промяли, сократили. Туда и сюда вот несколько раз. Взяли за плечо. И вот такой трос, а тут за локоток. И вот у нас такое вращение топорика. Видите, как вот топорик. Мы его покрутили в эту сторону, в эту сторону восьмерки такие. В сам сустав во-первых с большим пальцем и на него. Правили плечо, а с той стороны указательным пальцем и вниз. Правильно. Теперь потянули сами лопатку за уголок. Сюда. Это мы растягиваем зубчатые мышцы вот отсюда, да? И под лопаточную мышцу. И сюда. Это мы тянем ромбовидную мышцу и верхнюю дельту. И еще элеватор скапывается, мышцу поднимающей лопатки. Вот мы вытягиваем вот туда. И так делаем несколько раз. Туда, сюда, туда, сюда. Где рука осталась, там мы делаем следующее движение. Трапецию размяли и переходим к точкам. Ну, еще вот можно вот так вот размять, да? видите, с вращением кулаком. Точки прожимаются перпендикулярно в тело. Первая триггерная точка, это где вот крепится ключица к аккарминальному отростку, тут ямочка, да, сантиметр буквально наступаем и вот тут продавливаем. Ну, любым пальцем, каким вам удобней, Большой палец сильнее, да, так что лучше сильным пальцем в него. Раз. Потом на этом отрезке по центру, как правило, бывает комок такой мышечный. Ну, вот, нормально. вот сюда прям по центру. И предупреждаем, чтобы человек потерпел. Иначе прям закричит. Уголок лопатки, где крепится мышцы, поднимаешь лопатку под углом уже туда, да. И примерно вот четыре точки, где идут мышцы, потому что дальше, вот тут уже, видите, мышц нету. Вот здесь их продавливаем. Раз, два, три, четыре. Техника шрацу, то есть мы как бы ввинчиваемся в точку, вывинчиваемся. Достаточно по 3 секунды, 2-3 секунды на каждую точку. Здесь, если не получается вывинчиваться, да, то хотя бы продрожить вот так, с дружью. Дальше точек нету, мы просто под, под лопатку продавливаем и лопатку как бы одеваем на свой палец, вот так. Вот. Теперь растираем всю трапецию кулаком. Волокна идут вот так вот, я вам вот сейчас их нарисую. А нижнюю точку забыл. Вот это что ли? Да. Ну можно эти точки, да. Зачем давайте, точки я сейчас то что-то нарисую. Так, вот так идут волокна трапеции, здесь сухожильный ромб, вот так идет ромбовидная мышца и трапеция сверху вот так вот опускается вот сюда, от шеи. Вот, соответственно, идем вдоль волокон. Точки такие прожимаем. Значит, получается уголок лопатки вот отсюда. Серединка вот отсюда. И начало крепления мышцы вот отсюда. Потом здесь получается раз, два, три, 4 Точка вот снизу у уголка лопатки и две точки идут по вот круглая мышца вот между э, задней дельты и круглой мышцы вот тут вот точка О, попал да? да вот туда и вторая большая круглая мышца вот между ними тоже точка прямо на уголке лопатки тоже есть да У -у -у. вот эти точки можно продавить Так, зафиксировали, можно сфотографировать, если хотите. Нажми там фото просто. А, просто на экран нажми, и у нас сфотографирует. Есть? Да. Вот. И, соответственно... О, рисунок. А, вот фото. Вот. И, соответственно, вот мы по этим волокам идем вдоль волокон расти с вибрацией кулаком костяшки кулака и, соответственно сверху точки можно там дополнительно продавить простимулировать опускаем руку и круглые мышцы теперь разминаем круглые мышцы шестеренкой да и уводим лимфу всю подмышку вот мы как бы уже закончилась эта зона создалась гиперемия вводим все вниз вниз кровь вводим да, в паховую зону в подмышечную в подключичную и вот у нас ребра растут вот так вот вниз и вот туда заворачиваю да. растрясаем между ребрами расстояние там тоже есть мышцы ребра примерно толщиной с палец и расстояние между ними тоже толщиной с палец То есть, как прям в них входим и растрясаем Вот, и переходим к простукиванию. Начинаем с мягких тканей. Случать можно расслабленным кулочком таким вот. Хлесткое движение такое получается. Жестким кулаком. Да. Ну, ребром ладони, трещоткой. Вот такой э, шлепать. Открыть ладонью. Э, ладонью типа лодочки такой. Вакуумный такой. Хлопок. И, соответственно, чтобы его не пугать, да, начинаем с мягких тканей. М -м нельзя стучать по осистым отросткам. Э -э по костям, э по, по кончикам костей, да, немножко больно, но зато вот по крестцу можно, по тазу можно, по ягодицам можно. Плавающие ребра пропускаем. Вот нас интересует, прежде всего, это гребень вот этот вот, э -э где э -э ребра стыкуются с боковыми поперечными отростками. Их поливаем. Вверх трапеции переливаем плечо и лопатку. Вот это все можно постучать. Это был жесткий кулак, теперь открыли кулак. А теперь ребрами. Точки видите, пропускаю, промахиваю мимо них. Трещоткой вот этой. Пошли, тут можно. Открыть ладонью. Ладони бывают болезненно, да, такой шлепок, поэтому еще его так с протяжкой делаем, раз, чтобы боль сразу ушла. С такой взяли мышцу да, и провибрировали ее. И простухи у меня такие с декомпрессией. Одна рука в таз, другая в ребра. То есть начинаем с десятого ребра. Значит, в длину как мы его вытягиваем. И это все мы делали для того, чтобы теперь перейти к мануальной правки. Берем, ныряем под руку. Если сейчас держит свою руку, да, предлагаем ему расслабиться. Расслабим, просто висит. За плечо берем, да? Голову в мою сторону поворачивай. И тут вот упираемся в первое ребро. Локтем прямо. Раз раз. А это рука рычаг делает. Фу, с выдохом. Пониже. Фу. Еще ниже. Вся по лопатке вот сейчас было, да? По лопатке спускаюсь вниз. И эта рука тоже у меня, видите, выше, выше, выше. И вот уже держит под локоток свою руку под, под другой локоть поставил у нас получился вот такой выдох выдох все примерно до 8 10 ребра доходим до да, ниже не идем то есть вот у нас получается усилили мы тут просто локтем доверили да а тут мы немножко усилили за счет того что два локтя вот такой толчок делали все человек ухает вздыхает и мы его успокаиваем Переходим к следующей зоне Либо к шейно-оборотниковой зоне Но об этом будет в следующем сети С вами был Олег Гудвин. До новых встреч Держитесь меня Подписывайтесь на меня Я вам дам еще много интересных приемчиков. До новых встреч, дорогие друзья